Mm. <music> Новости о распространении коронавируса заняли верхние строчки сотках новостей. Ажиотаж и паника вокруг эпидемии продолжают влиять на экономику. Туристическая сфера несет потери. Под угрозы срыва крупные международные форумы и спортивные соревнования. Школы и вузы также отменяют занятия и переходят на дистанционное обучение. Студенты Казанского федерального университета поделились мнением по поводу бушующей эпидемии коронавируса. У меня философское мнение, скажем так. Если суждено уберить, так умрем. Если заболею, то заболею. Я перестал бояться жизни, перестал бояться коронавируса. Между нашими городами огромное расстояние, так что я думаю, не заразимся. Особо страх не вызывает, поскольку ну, он поражает скорее старшее поколение. А вот за них страшно. Помимо коронавируса много всяких эпидемий в стране. Поэтому чего бояться? Что будет, то будет. Мне все равно. Но я не боюсь им заболеть. Почему? Мне иммунитет хороший. Мне страшно и.. Более того, моя мама работает в больнице. Нет, мне все это не интересует. Думаем, что он пройдет когда-нибудь рано да. или поздно. Учитывая да. суровый климат нашей России, я думаю, у нас он недолго задержится. Мне кажется, такого вируса вообще не существует. А это все придумано китайскими экономистами, чтобы просто сломить экономику. Есть такая информация, что это касается только пожилых людей, так как э, проблема с э, иммунной системой, у них уже меньше она, поэтому, я думаю, для молодежи и для детей особого нету такого риска. Ну, от гриппа Смерть. также умирают люди в мире, как бы, просто шумиху дали, мне кажется, да. и все. Ну, сколько масок продают, там, медицинских, в аптеках скупают, это же просто, ну, коммерческий, мне кажется, какой-то проект. Информация подается всем одна, каждый сам убирает как реагировать, кто-то боится, кто-то нет. Большинство опрашиваемых студентов вируса не боятся, но и отмахнуться от новой опасной заразы, конечно, нельзя. Поэтому ребята не забывают о профилактике. Руки дезинфицирую, глаза не трогаю. Антисептик, маски не использую, их, их все скупили. Боги стал чаще мыть. Маски это бесполезно, я знаю по своему опыту. Гель, ну, всегда с собой. Да, я пью таблетки, которые обычно прописывают при заболевании, и они для профилактики нормальные. Регулярные руки мы. Салфетки, дезинфекция, всякая спирт. Лилия Талипова, Леонард Валетьяров, Универньюз.